Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch. И сегодня у нас обзор уникального цифрового, действительно по-настоящему информативного циферблата. И вот так на этом циферблате выглядит режим вот или экран всегда включен. Вот так, дорогие друзья, выглядит наш циферблат воочию. Что мы с вами, значит, видим? День месяца. Полный день недели и полный месяц у нас также прописан. Другими словами, 25 июля, понедельник. Дальше у нас с вами, смотрите, графическая полосочка заряда батареи. Здесь графическая полосочка счетчика шагов, сколько мы с вами прошли. Здесь у нас с вами погодка, это виджет, он меняется. Далее у нас с вами, сколько мы прошли в километрах. Или в мире, в зависимости от настроек вашего смартфона, здесь цифровое время с секундами может быть 12-часовым, либо 24-часового формата, как в моем случае. Дальше виджет событий, который меняется, естественно, восход и закат солнца, здесь у меня с вами барометр, это тоже меняется, здесь сожженные калории, здесь второй часовой пояс, который вы также, как я, можете добавить, в моем случае это тихоокеанское время, да, и здесь, пожалуйста, у нас сердцебиение, пульс, другими словами. Естественно, есть встроенные этап зоны Первая этап зона мы здесь с вами Это аккумулятор, соответственно, где мы можем С вами включить режим энергопотребления И так далее, и тому подобное Далее, если мы нажмем по дате То у нас открывается календарик Открывается календарик, вот он, пожалуйста Дальше, по счетчику Или нажимаем, у нас открываются Шаги, здесь мы сможем посмотреть Сразу же, сколько у нас километров протопали Сколько у нас сожженных Калорий, сколько этажей ну и потом во сколько мы начали, лучший момент и так далее и тому подобное. Все, здесь посередине, если нажали на время, открывается будильник. Далее мы с вами нажали на пульс, вот сюда. И у нас начинается измерение пульса вот с такой вот интересной анимацией. И дальше будет показан уже какой пульс. Здесь часовой пульс, естественно, меняется. Сожженные калории ничего не нажимается. Естественно, если нажать на виджет барометра, открывается барометр. Вот, все, здесь настроечки. И т.д. и т.п. Вот такой вот интересненький циферблат. И вся информация на нем. Теперь давайте по настройкам пройдемся. Открываем с вами настройки. И смотрим что у нас здесь есть. Смотрите значит. Если я вот так делаю. То у нас еще появляются разделительные полосочки. И тоже кстати достаточно интересно так выглядит. Даже так лучше чем было. Дальше. Далее у нас с вами. А от режим. Если вы включите вот так. Тогда АОТ у вас будет выглядеть вот так. Это экономный режим просмотра АОТ. Экономит, конечно же, он достаточно хорошо в таком режиме. Едем с вами далее. Здесь у нас цвета. Цветов куча и оттенков. Посмотрите, их просто здесь невероятное количество. От ярких до бледненьких и просто светленьких и темненьких. Мне понравился желтый, поэтому... Я делаю желтый. Ну и здесь, естественно, виджеты пошли. Раз, два, три, четыре, пять виджетов. И вот ярлык приложения, который мы с вами можем добавить. И я, как всегда, буду ставить последние приложения. Нажимаю ОК. Хоп, видите, ярлычочек и все остальные данные. Естественно, на данный циферблат есть промокоды. Пишите комментарии и первых несколько там человек, я не помню сколько он мне дал, то ли 30, то ли 20, получат промокод на данный циферблат. Вы были на канале SmartWatch.